Если вы никогда не делали домашнюю сыровяленную колбасу, не беда, сегодня я детально расскажу вам все тонкости приготовления этой замечательной мясной закуски, которая легко готовится своими руками. Устали от некачественной магазинной колбасы, я расскажу как приготовить домашнюю сыровяленную колбасу за пару недель своими руками, оказывается. Ничего сложного в этом нет, и даже начинающий кулинар сможет воспроизвести тот самый кисловато-солоноватый вкус любимой колбасы. На этот раз я готовила ее из нежирной свинины, можно брать телятину со свининой 1-2, мясо можно мелко нарезать, а можно пропустить через крупную мясорубку, затем специи, соль, коньяк или бренди. Натуральная оболочка, и вялится на 3 недели в темное место при температуре 15-18 градусов, но обо всем по порядку. Список ингредиентов, в конце видео. 1. Перепробовав разное мясо для приготовления сыровялиной колбасы, я пришла к выводу, что лучше всего подходит нежирная свинина или телятина, мясо нам потребуется 1-200 г обязательно, специи, соли коньяк а заправлять фарш мы будем в свиные черева, которые без труда сегодня можно приобрести в любом гипермаркете. 2. Смешиваем специи. У меня выходит по одной стловой ложке паприки, молотого черного перца, сухого чеснока и жгучего перца. Если не любите слишком острое, добавьте жгучего перца совсем немного. 3. Нарезаем мясо на кусочки. На фото кусочки показаны крупные, я же рекомендую измельчить их как можно мельче. По типу рубленных котлет, можно пропустить через крупную мясорубку. 4. Теперь добавляем все наши специи, соли, коньяк, мускатным орехом слегка присыпаем. Мясо нужно очень хорошо перемешать, прямо так, чтобы пропитался каждый кусочек, перемешивайте мясо чистыми руками. Подписка на канал гарантия свежих вкусных рецептов 5 теперь отправляем наше мясо на двое суток в холодильник промариноваться 6 натуральная оболочка в виде свиных черевов выглядит так она быстро набухает в теплой воде и сразу готова к использованию прошли те времена когда это был дефицит и черева нужно было долго и кропотливо чистить Сегодня они продаются в крупных гипермаркетах и уже сразу готовы к применению без дополнительной обработки. 7. Теперь подготовленную оболочку завязываем с одной стороны и начинаем очень плотно ее набивать. Можно оболочку на что-то натянуть, так будет проще. Обязательно завяжите оба конца, по форме и размеру колбасу делайте так, как вам нравится. Я делаю средней длины. 8. Теперь подвешиваем нашу колбасу в темное место, у меня это балкон, желательно, чтобы колбаса вялилась при температуре не более 18 градусов, безусловно, соли и коньяк, превосходные консерванты, коньяк еще и придает этот особый узнаваемый вкус ровялиной колбасы, но на жаре все же лучше ее не сушить, еще один момент, отсутствие мух и прочей живности, для этого подготовьте окна, москитные сетки, марлю и т.п. оставляем сушиться нашу колбаску на 3 недели. 9. В длину она усадку почти не дает, если плотно набили, а вот в ширину подсохла ощутимо. Если хотите, чтобы готовый продукт имел более эстетичный вид, каждую неделю прокатывайте ее скалкой, тем самым придавая форму. Я этого никогда не делаю, потому что вкус такой колбаски выигрывает над ее вешним видом. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот что нам понадобится. Нежирная свинина, 1200 грамм. Паприка, 40 грамм. Соль, 3 столовые ложки. Специи, по вкусу, смесь перцев, 2 столовые ложки. Коньяк, 50 грамм. Мускатный орех, 3 грамма. Свиные черева, 1 штук. Упаковка, количество порций, 5 палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До встречи на канале.